Всем добрый день! Сегодня я расскажу о проекте Artar. Это дополненная реальность для бизнеса. Мы создали возможность оживлять полиграфию, наружную, внутреннюю рекламу, визитки и таким образом увеличивать продажи и вовлеченность клиентов. Что такое дополненная реальность? Это когда с помощью мобильного телефона, с помощью открытой камеры в мобильном телефоне, физический мир дополняется виртуальными объектами, цифровыми данными, которые можно кликнуть и перейти, соответственно, по нужной ссылке. Для того, чтобы это понять, предлагаю сейчас каждому достать свой мобильный телефон, открыть камеру обычную, которую мы фотографируем. Навести на QR-код и с помощью QR-кода познакомиться с этой технологией. Обычно дополненная реальность работает с помощью установки мобильного приложения. В нашем случае мы реализовали это таким образом, что камера открывается в браузере. То есть вам нужно перейти по ссылочке и повторно навести на QR-код камеру телефона и вы увидите дополненную реальность. Нужно разрешить доступ к камере, и можно взаимодействовать с данными. Как эта технология может быть полезна бизнесу и какие результаты это дает. Сейчас в следующих слайдах мы об этом поговорим. Давайте сейчас вернемся еще к одному моменту. САС да. – это сервис по основной услуге. Это создание дополненной реальности. То есть мы можем создать с помощью заполненной анкеты вами, да, под ваш запрос, создать проект дополненной реальности, создать 3D-модель, загрузить ваши, ваш дизайн, видео, которое у вас уже есть, и создать, задать анимацию, и сделать интерактивность. Также мы храним и обслуживаем проекты на нашем сервере, постоянно обновляем, улучшаем, и предоставляем лицензию на создание и изменение проектов. То есть не просто мы создаем для вас, у вас есть возможность самостоятельно с помощью нашего конструктора создавать проекты, и делать это фактически бесплатно, за исключением того, что один раз оплатить лицензию и дальше пользоваться этим сервисом. Таким образом, мы сделали дополненную реальность доступной каждому человеку. Буквально там год назад аэростудии продавали дополненную реальность и сейчас продолжают продавать ее там от 1000 долларов и выше. То есть простая визитка с QR-кодом с дополненной реальностью стоит достаточно дорого. Если это проект более сложный, то цены поднимались еще там в 2-3 раза выше. И это логично абсолютно, потому что разработчики, которые создают такие проекты, стоят дорого. И специалистов таких на рынке немного. Мы сделали это доступно и по качеству, по уровню не уступает наш, наш конструктор студиям разработки. Наши цены. Создание дополненной реальности стоит от 10 до 48 евро. То есть, если вам нужен один проект, это 48 евро. Если нужно постоянно создавать проекты, если это рекламное агентство, маркетинговое агентство или крупная компания, то, соответственно, эта компания покупает у нас оптом-услуги, и мы делаем максимальные скидки. Второй момент – это подписка или обслуживание аэропроектов. От 17 центов до 6 евро в месяц. Стандартная цена 1,24 евро. У нас есть в личном кабинете в конструкторе подробно эти тарифы, вы можете их посмотреть, зарегистрироваться, если вы еще не зарегистрировались, и э, выбрать удобную вам подписку. Работает это следующим образом. Вы покупаете определенный пакет с определенным количеством AR-месяцев. Определенное количество месяцев подписки. И далее можете распределять на несколько проектов или, на, или оплатить один проект. То есть, если вам нужно оплатить подписку одного проекта, там, например, на 10 лет, ну, он вам нужен постоянно, вы просто покупаете соответствующее количество месяцев. А можно сделать, например, 10 э, проектов и оплатить каждый на год. Но за счет того, что вы покупаете подписку в пакете э, оптом, вы получаете цену ниже, тем самым экономите, получаете наиболее выгодные условия. Далее, лицензия на создание редактирования. Значит, годовая лицензия стоит 98 евро. В основном наши клиенты на лицензию на редактор это рекламные маркетинговые агентства, это дизайн студии и фрилансеры. Также люди, которые хотят освоить новую профессию, которые попробовали и поняли, что... Это на самом деле создавать и анимировать это достаточно просто, не нужно обладать знаниями программирования, и это намного проще, чем Photoshop и прочие графические редакторы. Далее, для крупных компаний и рекламных агентств у нас есть услуга White Label, когда наш бренд не упоминается в проектах, то есть при сканировании QR-кода ссылочка ведет на ваш домен либо под домен. Это удобно, если нужно показать, что этот проект полноценно вашей компании, И, или в том случае, если вы продаете по классической, классической модели, да, как это делают рекламные маркетинговые агентства. Они формируют самостоятельно цену и, соответственно, разработчик, они хотят, чтобы разработчик остался в тени. Мы реализовали такую возможность. Оплачивается единоразово, стоит 149 евро и дает возможность размещать неограниченное количество проектов на одном э, домене, который изначально, э, изначально передается нам. Персонал. На данный момент мы представлены в пяти странах. Мы международный сервис. Работаем с, с, мелким, с мелкими предпринимателями. Основные страны, в которых мы представлены, это Украина, Россия, Казахстан, Испания и Италия. В этих странах у нас есть партнеры и активно идет развитие. Есть достаточно Крупные компании, все это можно посмотреть в портфолио, посмотреть на нашем сайте и присоединиться в наш проект, заказав, проект, да, заказав для себя QR-код с дополненной реальностью, либо начав пользоваться и создавать самостоятельно. С нами просто начать сотрудничать, регистрируйтесь по ссылке, который вам передал ваш партнер, либо которую вы нашли на сайте у нас. Да? Оформляете заявку, если хотите, чтобы мы создали проект, в течение 24-48 часов вы получите готовое решение. Либо у вас есть 14 дней для того, чтобы попробовать самостоятельно и принять решение о покупке лицензии и таком более плотном, и выгодном сотрудничестве. Далее оплачивайте только те услуги, которыми пользуетесь. То есть у нас очень гибкая система, гибкие тарифы и э, можно выбрать то, что подойдет именно вам. Также можно с помощью нашей технологии зарабатывать дополнительно деньги на рекомендациях, либо, э, либо на создании проектов и продажи по классической модели. То есть у нас есть как партнерская программа 10-уровневая, так и есть возможность работать по классической модели. Основной, наверное, слайд – это преимущество технологии. Собственно, для чего такой QR-код с дополненной реальности нужен и какую ценность он несет бизнесу? Итак, наверное, два основных момента – это скорость вовлечения клиентов и простота и удобство. То есть быстрее и проще контактировать с информацией, когда э, на визитке, либо на буклете, либо на рекламе наружной, внутренней есть QR-код, на который можно навести камеру и в один клик сохранить контакты, перейти по ссылке например, там, в телеграм-канал, в инстаграм, на сайт перейти, вовлечься в коммуникацию, возможно, написать сразу менеджеров в мессенджер, прошу прощения, и таким образом, таким образом быстро начать коммуницировать, задавать свои вопросы. Очень часто бывает ситуация, когда мы заинтересованы, например, в какой-то услуге, либо в товаре, но нам неудобно переписывать адрес сайта сейчас в телефон. Мы там эту визитку кладем все в карман и потом ее теряем, забываем и покупаем в конечном итоге у конкурентов, а не у той компании, которая изначально, скажем так, привлекла наше внимание. Вот именно за счет этого, за счет вовлеченности, больше вовлеченности, увеличиваются продажи. Ни в одном источнике написано, особенно англоязычный рынок, он более развит в этом направлении. Продажи вырастают там, от 15% до 70% в среднем. Есть сферы, где рост еще выше. Далее. А, часто... пустите, пустите, пустите человека, там висит один человек, точно висит. Спасибо, спасибо, да, я, я просто этого не видел. Так, продолжим. Эм, информативность. Значит, очень часто бывает такая ситуация, когда рекламное пространство ограничено. Та же визитка либо реклама, например, в метро, которая стоит достаточно дорого, и не всегда у компании есть возможность покупать большие рекламные площади. Так вот, с помощью QR-кода с дополненной реальностью мы можем в ограниченное рекламное пространство добавить нужную нам информацию, добавить все свои соцсети, контакты, мессенджеры, добавить, например, видеоролик, с презентацией проекта, добавить 3D-модель своего продукта. И таким образом человек может сразу получить больше информации и ему легче будет принять решение. То есть это просто удобнее для клиента. За счет этого повышается лояльность. Далее. Бывают случаи, когда... В рекламе допущена какая-то ошибка. Или поменялись контакты. Или просто компания со временем решила сделать ребрендинг, поменялся дизайн. Например, прошел год и принято решение изменить там фирменный стиль и так далее. А так как до этого было раздано много рекламных материалов, на выставках разная реклама работала, да, то есть деньги вкладывались в рекламу. Соответственно, для того, чтобы поменять все то, что было роздано, ну, фактически невозможно. Так как есть QR-код с дополненной реальностью, мы можем зайти спокойно в конструктор и заменить все данные внутри. При этом сам QR-код не изменится. И следующий момент – это статистика по просмотрам и кликам. Очень важный момент, что мы можем понимать, а сколько людей контактировало, коммуницировала с нашей информацией, куда кликали. Если у нас есть, например, Instagram, Telegram и Facebook, и мы понимаем, что наша аудитория больше вовлекается в Telegram, там значительно больше, соответственно, на этом нужно сделать акцент и обратить на это внимание. Без QR-кода бизнес это отследить никак не может. То же самое можно разместить разные QR-коды, например, там на бигбордах возле там, нескольких станций метро. И да я и... прошу прощения, можно Диму впустить, он там достучаться не может. Кто там? Ага. Все, спасибо. Угу. Подсказывайте мне. У меня никакой не видно абсолютно, что люди просятся зайти. То есть я смотрю сам на презентацию и не вижу, что э, просится зайти в комнату вебинарную. Повторю, частая проблема, когда бизнес, бизнесу сложно отследить эффективность, например, наружной рекламы, либо вкладывание денег в рекламу, в полиграфию. С помощью QR-кода можно собрать статистику. Да, она будет неполная, потому что не все люди сосканируют QR-код, часть людей перепишет контакт, сохранит этот номер телефона по старинке, да, но в любом случае, если одна реклама у нас там показатели, условно говоря, там 300 просмотров в день, а вторая реклама 30 просмотров в день, то мы понимаем, что первая реклама там условно в 10 раз эффективней. И на основании этого можно сделать выводы и, соответственно, сэкономить деньги. Также немаловажный момент. Один QR-код может быть размещен. Как на визитках, так на всей полиграфии и на всей абсолютно рекламе. Внутренней, наружной. То есть при инвестировании там менее 100 евро, компания получает э, реальный эффект и результат от э, этого небольшого действия. Да, от применения новой технологии. И за счет этого, естественно, увеличивается продажи. То есть это... ну Тут, наверное, каждый, кто внимательно рассмотрит эту возможность и проанализирует самостоятельно, увидит, насколько это эффективно. Далее. С рекламными и маркетинговыми агентствами мы можем работать в двух вариантах. Первый вариант. Мы предоставляем, собственно, конструктор, да, то, о чем я уже сегодня неоднократно, неоднократно говорил. Обучаем, подсказываем и скажем так, даем возможность самостоятельно работать. И второй вариант, который на самом деле часто используют агентства, это работа на субподряде, когда непосредственно нам передают заказы на исполнение, и мы выполняем всю работу по созданию дополненной реальности и по дальнейшему сопровождению проекта. Это удобная форма работы, потому что агентство не задействует свой персонал, не обучается, не платит за лицензию, но при этом увеличивает свой средний чек с каждого клиента. То есть каждый клиент, который обращается в рекламное агентство, я считаю, что должен узнать о этой новой технологии. И если правильно менеджер донесет информацию, то, естественно, принять решение о внедрении такого QR-кода с дополненной реальностью. И, соответственно, менеджер рекламного агентства проводит работу, скажем так, составляет техническое задание, понимает потребность бизнеса и передает нам на исполнение уже конкретную задачу. А также передает нам, возможно, исходники дизайна, либо... 3D-модели, если есть это, либо если нет, то опять же ставят задачу по созданию определенной 3D-модели. Мы это все выполняем в кратчайшие сроки, от, передаем агентству, и они уже, соответственно, продают, э, передают и продают это клиенту по той цене, по которой они оговорили эту услугу. Если коротко, вот в 8 слайдах, я думаю, что я донес информацию о самой технологии и о возможностях, которые она дает сейчас бизнесу. Вот. Я делаю акцент на бизнесе, но также хочу сказать, что используют дополненную реальность и в социальных проектах, и в различных... В общем, много на самом деле применений. Там это могут быть музеи, это могут быть картины там, в дополненной реальности. Но дополненная реальность для бизнеса, она очень просто понять, как, скажем так, увеличивает прибыль. Да? То есть можно четко отследить эти показатели. Я думаю, что хорошо бы, если бы вы задали мне вопросы, и я бы на них ответил. И таким образом наш вебинар скажем так, будет максимально эффективен для тех людей, которые будут смотреть его в записи. Поэтому, если есть вопросы, включите микрофончик, задайте мне их. Я на них отвечу. Э, Жень, вопросик можно я? Добрый день еще раз всем. Да. Скажи, пожалуйста, если я так понял, просто сделать человек просит QR-код, это ему будет 24 за год стоить евро? Создание, создание QR-кода стоит 48 евро, а обслуживание QR-кода стоит 24 евро. О. Таким образом, 72 евро стоит э, первый год создания и обслуживания. А далее там ежегодно 24 евро. То есть 2 евро в месяц э, обслуживания одного QR-кода. Все, понял. Спасибо большое. Если у компании не один QR-код, а, например, их 10, то э, цена будет ниже. За счет того, что крупная покупка, опт, всегда цена ниже. В личном кабинете наши цены есть. Можно написать в техподдержку, уточнить любой момент. Мы отвечаем достаточно быстро, стараемся быстро отвечать и консультировать. Какие есть еще вопросы? Вопрос, ну сразу, сразу такой прям технический вопрос. Вчера проверяли э, проект, собственно, Ройклуб, да, проверяли с телефона и с, и с компьютера. Mm -hmm. И я первый раз столкнулся с такой, э, с поведением, с таким, что открывали на компьютере в браузере, а там объекты не загружаются. Я уже и один, и другой браузер так кликал, кликал, непонятно вообще, что сделал, вообще, вот, ну, недокументированно. Не то что недокументированное поведение, непонятное, что сделал, и тут вдруг он раз этот весь этот весь все эти объекты и они загрузились. Не понял, почему так. Посмотрим, что там за ситуация. Я знаю, что проект хотя на телефоне загружаются, да, все там нормально, ну там более-менее. Но вот с компьютером это такая вещь. Посмотрим, посмотрим этот проект сейчас этот вопрос. Будем решать тогда. Я отпишу да? Еще один вопросик. Смотри, мы сегодня тоже общались с клиентом, и у нас клоны QR-кодов. И они не работают. Нам можно как-то сделать доступ именно к рабочим QR-ом, которые ну, люди проплачивают, чтобы мы показывали как пример. Да, я понял вопрос. Да, клоны, конечно, они перестают работать через 14 дней. То есть у нас каждый проект и, собственно, лицензия дается 14 дней бесплатного доступа, а дальше, если проект не оплачен, он перестает работать. У нас есть портфолио, которое без ссылок, и которое может использовать каждый, вот, и показывать его своим клиентам. То есть там никаких контактных данных, данных нет в компании, поэтому каждый партнер может использовать такой QR-код, с портфолио давай тогда после вебинара свяжемся и я еще раз возможно сброшу там сам qr код если ну если такой вопрос возник То есть я помогу с этим моментом еще теперь вопрос такой ну с концептуальной скажем так стороны угу. как можно обыграть вот, допустим, визитка какого-то, я не знаю, там, салона красоты, может, там, адвоката какого-нибудь, там, такого. Да, так, таких вот бизнесов подобных, там, визитка, да? Как mm -hmm. можно обыграть наклон телефона? Ведь mm -hmm. полностью, полностью использование вот этой 3D-среды, оно ведь достигается, когда ты на QR-код, ну, есть же такая опция, что прям смотреть на него надо, да, и объекты эти все, они вот перемещаются. Ну, концептуально, просто вот, ну, примеры, как бы, можно дать, как это может выглядеть. Потому что даже вот понятия нет, есть есть подозрение, что как-то так вот можно сделать, обыграть это, и оно будет интересно выглядеть. Но как? Ну, ну если, я по... правиль... если, если я правильно понял вопрос, то вопрос о том, что можно ли менять угол наклона модели. То есть, грубо говоря, если QR-код лежит на столе, например, визитка, да, лежит на столе, и на нее наводишь QR-код, например, с угла там, ну, условно, 60 градусов, да, то есть не прямо ж над ней стоишь, да, а как бы сбоку, да. сбоку, да. да, то, например, тоже видео или модель, она может появляться либо в плоскости, либо под углом. У нас в конструкторе есть возможность менять положение э, и, э, точнее, вращение это называется, да, то есть изменить э, вращение объекта либо все сцены. А в, том, а в том числе, наверное, и какие-то ну, текстовые модели тоже могут появляться, да? Ну э, есть текст, обычный текст, да, плос, ну плоский, скажем так, два d шный текст а есть буквы у нас 3D. Вот, соответственно, конечно, можно, ну, любой абсолютно объект можно вращать. Вот. То есть это нужно просто смотреть, какой эффект нужен, вот, и под каким углом будут смотреть этот проект. Ну вот сейчас у нас запрос от музея. Они как раз этот вопрос ну, очень так остро подняли, да, потому что они говорят, у нас на столе будет QR-код будет именно вот, ну, как бы возле экспоната. То есть он будет в горизонтальном положении. И нам важно, чтобы ну, э, там, пользователь, да, посетитель музея, вот он будет примерно вот так смотреть. То есть показали как, и, соответственно, мы повернули э, там объект, там ну, сам объект есть, и есть еще видео дополнительное. Мы повернули так, чтобы это было максимально удобно. Вот. Понял. Так, хорошо. И теперь вопрос, можно ли убрать кнопку «Войти»? Чтобы нет, сразу... кнопку, войти, кнопку «Войти» убрать нельзя. Она убирается автоматически, если в проекте нет никакого звука вообще. Ни кликов, ни видео, ничего. То есть, если звука нет, это просто какая-то моделька, то этой кнопки нет. Она запускает звук и технически ее убрать пока не получается. Понятно. Аналога даже англоязычного, где бы не было дополнительного клика, который бы запускал звук. Понятно. И как, то есть, как, если в в сцене вообще в этой всей конструкции да. есть звук или видео, то вот будет кнопка войти. Да, да, да. Пока так. Не знаю. Возможно. С... Ну, это ограничение, на самом деле... Я слышал, это с конфиденциальностью связано. С конфиденциальностью, да. Ну и, соответственно, нам же кто правила диктует? Это Android, и Google, и Apple, правильно? Вот. Mm -hmm. То есть это две компании, которые, скажем так, ну, задают определенные правила. Вот. И мы, как разработчики, ну, упираемся в некоторые технические ограничения, вот, которые там связаны с разными моментами. Вот. Что-то можно решить, но вот кнопку «Войти» полностью убрать не получается. А, не... Так, вопрос а... был, было тоже хотелка, пожелание такое, чтобы внутри кода да, разместить там еще и какой-то логотип внутри, то есть там рюшечки навесить на QR-код, как это бывает. Такое возможно? А, имеется в виду ну, об, Область, Да, ну это же данные, это понятно, пиксели, там биты какие-то, но есть нечитаемая область, где в ней логотип, картинка какая-то. Нет, дело в том, что у нас QR-код два в одном. То есть изначально это QR-код, который просто переводит пользователя по ссылке. Вот. с этим проблем нет. То есть если бы это был обычный QR-код, конечно, можно было там строить все что угодно. Но у нас QR-код является меткой. То есть вторая его функция, когда уже камера в браузере открылась, мы же продолжаем сканировать QR-код. И он уже является триггером или меткой, который подтягивает с нашего сервера э, объекты, mm -hmm. э, саму дополненную реальность, аэросцену. Вот. и соответственно там ну, разные требования к, вот, к этой картинке условно говоря к этому 3 и если мы добавляем туда там цвет например либо э, логотип там что-то меняем то тоже технология не работает поэтому вот он может быть только стандартный только стандартный черный, на белом, с белым полем небольшим хотя бы, QR-код. То есть нельзя обрезать полностью поле белое вокруг черного QR-кода. И тогда это работает так, как оно сейчас работает. Достаточно стабильно. Понятно. В общем-то все все эти украшательства и рюшечки, это и есть сцена, это же AR, Там Зачем они, если есть AR-сцена? Ну, скажем так. Хорошо. Хорошо. Да, то есть все, все все всю красоту тогда уже вовнутрь нужно вставить, можно сделать ее интерактивной. Вот, а QR-код классический. Черный. Хорошо. А есть ли еще вопросы? А если нет вопросов, тогда добавляйтесь в наши чаты. Периодически у нас проводятся встречи для наших партнеров, то есть для тех людей, которые пользуются сервисом. Мы пишем это в чатах внутренних. И раз в неделю, обычно по понедельникам, на этой неделе мы просто перенесли на среду, у нас проводятся презентации, вот такие вебинары, где можно узнать о проекте и задать вопросы. Поэтому приглашайте людей, те, кто может быть заинтересован. Это абсолютно разные люди, которые связаны с бизнесом, с рекламой, с маркетингом, с дизайном и так далее. Изучайте информацию, задавайте вопросы и давайте работать. Спасибо всем за внимание и до скорых встреч.